И на валенках уеду в сорок пятый год. В сорок пятом угадаю там, где, боже мой, Будет мама молодая и отец живой.